Обетование о Божьей зашите. Псалом 90 Живущий под кровом Всевышнего, Под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, Прибежище мое и зашита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, От гибельной язвы,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 С ними в скорби избавлю его и прославлю его, Долготую дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Амин.